Как ты почувствовал то, что это именно тот человек, который вот сейчас может быть включил в твоей жизни, что именно к нему, тебя к нему тянет, потому что он влияет, он как-то меняет тебя, помогает. Это же может быть не только. Вот у тебя получилось так, что это был в роли учителя этот человек. У кого-то это может быть там, вторая половинка, у да. кого-то это может, может быть какой-то родственник, да, или внезапно появившийся. То есть было ли какое-то отличие между всеми людьми, которые окружали и когда-то помощниками, и вот между этим человеком? Просто энергетическими? Я вот сейчас думаю о том, что, м, наверное, это м, может показаться слепая поддержка, но совершенно не слепая, а, а поддержка любых начинаний, любых высказанных, может быть, даже поначалу бредок мыслей а, о, о том, что, да, о том что, ты, что мне хочется сделать. Мысль преобразования действия. И а, а, она мне это давала. Она мне это помогала. Я сейчас еще подумала, как именно распознать пол, полное принятие. Это полное, полное принятие. Но не абсурдное, ну, конечно, девочка больше, да. Не знаю, со случаев, наверное, тоже на угол. Понимание, да, да? наверное. Помощь, чтобы преодолевать свои страхи э, сомнения, в чем-то, на, ну, на, на делах, не то, что там а, толкаешь ногу в спину, да, когда как-то ведут как звезда, что ну, за собой, и ты, ты идешь и понимаешь, что становишься лучше, потому что я свойственный человек, анализировать себя, Yeah.